Появилась такая вещь, как интернет. Казалось бы, вот 20 лет назад даже никто и не подумывал об этом. Но вот он есть, и многие люди вот уходят в виртуальную реальность, подменяя на самом деле какие-то реальные человеческие чувства, ну, реальность настоящую, подменяя мнимой. И вот, вот этот вот уход в какой-то степени, конечно... Это, это плохо. Вот. Ну и, собственно говоря, вот песня. Вот твой билет, вот твой вагон. Все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон трехвековое непрерывное кино. Все позади уже сняты, Все отпечатки контрабанда не берет, Как херуин стерилен ты. А класс второй не лучший класс, Зато с бельем вот и сбывается. Все, что пророчится, уходит поезд в небеса, В счастливый путь, а как нам хочется. Как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Земной перрон, не унывай, не кричи от наших воплей, он оглох. Один из нас уехал в рай, он встретит Бога, там ведь есть, наверное, Бог. Он передаст ему привет, а позабудет, ничего переживем, осталось нам немного лет, мы пошустрими, как положено, умрем, вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса. В счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть. А именно уснуть Не всем дано Поспать в раю Но кое-что мы здесь Успеем натворить Подраться, спеть Вот я пою Другие любят Третьи думают любить Уйдут как мы В ничто без сна И сыновья И внуки внуков в трех веках Не дай Господь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 Тебе плевать и хоть бы хны Лежишь миляга, принимаешь вечный кайф И нет забот, и нет вины Ты молочина это место подыскав Разбудит вас какой-то тип И впустит в мир, где в прошлом войны, вонь и рак Где побежден гонконгский грипп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 Храни тебя от всяких бед. И если там и вправду Бог, Ты все же вспомни, передай ему привет.